Мне тут очень сильно нравятся уроки математики. Я здесь научилась одному фокусу, и я покажу всем своим друзьям, и они удивятся. А мне понравилось на робототехнике. Мы там делали роботов и машинки, и играли в гонки.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 Смена закончится 1 июля. У ребят еще много впереди научных открытий творческих побед. Анна Глазунова, Влада гильмулина Денис Сипайлов, Универньюз.